Так кричит зайка, когда косолапому кто-нибудь наступит на ногу. Хватит, деточки, скакать! Сядем English изучать! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ребята! Я рад приветствовать вас на канале The English. Меня зовут Пит Горбатюк. Сегодня мы будем продолжать знакомиться с кем? С нашим любимым Little Bunny, любимым зайчиком. Дорогие друзья, сейчас мы прочитаем этот текст внимательно. Потом мы его переведем и разберем. Как говорят летчики, будет разбор пилота. Вы же, когда будете смотреть этот видеоролик, можете его останавливать, просматривать, обдумывать, повторять все для э, того, чтобы закрепить все в памяти и совершенствовать ваши познания в английском языке. Итак, читаем. Next morning. Next morning. It is cold. It is cold. Можно и прочитать. It is cold. The wind and noise. The wind and noise. Here is little bunny again. Here is little bunny. Bunny again I am cold I am cold says little Bunny says little Bunny Father her is very careful. Father Hair is very careful. He says, He says, Now you must go to home. Now you must go to home. You have not to play. You have not to play. Итак, дорогие друзья, мы сейчас переведем. Этот маленький текст. Next morning. Next morning. Следующее. Next. следующий Следующее. Следующее. Следующее утро. Next morning. It is cold. Или It is cold. Холодно. The wind and noise ветер и шум here is little bunny again вот маленький bunny снова again снова опять I am cold I am cold мне холодно. Says little bunny. Говорит маленький bunny. Says, говорит little bunny. Маленький bunny. Father, is very careful. Отец, заяц, очень осторожен. Очень осторожный. Не имеет значения. He says. Он говорит. Now you must go to home. Сейчас ты должен идти домой. You have not to play. Ты не должен играть. Have not. You have not. Ты не должен. You have not to. Ты не должен что делать? Play, играть. Дорогие ребята, дорогие друзья, отец, папа, маленького Бани очень строгий он очень осторожен а как вы думаете почему он такой осторожный почему он такой строгий вы слышали что мы читали на улице холодно очень холодно ветер шум давайте продолжим дальше прочитаем переведем и разберемся I have something for you my little bunny I have something for you my little bunny they go to home they go to home see says father her here it is oh. oh это удивление says little bunny it is a bird now I am not cold little bunny goes out to play little bunny Goes out to play. Сейчас переведем мы этот текст и разберемся. I have something for you, my little bunny. I have, переводится как у меня. I have something, у меня есть что-то for you для тебя. Мой маленький бани. Мой little бани. Что же есть там? Интересно. They go to home. They go to home. Они идут домой. Зачем? See, say father, her. here it is. Си, видишь? Says говорит фазе заяц. Вот здесь. Переводится как возьми эту. Или вот здесь. Не имеет значения. О! Oh, говорит Little Bunny. И is a cut. Это пальто. Now I am not cold. Сейчас мне не холодно. Little bunny goes out to play. И маленький Банни выбегает играть. На этом наш урок и рассказ о маленьком Little Bunny закончен. Следующий урок будет не менее интересным. Дорогие друзья, дорогие ребята, вы были на канале The English и с вами был Пит Горбатюк. Я вам желаю всем удачи, я вам желаю всем успеха. Подписывайтесь на мой канал, если это вас не затрудняет. Всего вам доброго, хорошего. So Пока! До скорой встречи!